Всем привет, с вами Паула с канала Хинамори, можете назвать меня просто Пау. Итак, ребят, вы когда-нибудь задумывались, что вам дает Макдак? Ладно, давайте без шуток о Макдаке. И сегодня мы будем доздавать бургеры из... ...туалетной бумаги. О да, туалетная бумага. Круто. Круто. Все, что нам нужно, так это краски, кисточки, туалетная бумага, вода. И я очень плоха в объяснялках и диайвая, поэтому будем делать все спонтанно. Если я вдруг что-то забуду, то, в общем, да, ну, короче, вы, вы увидите, да. Итак, убираем поджопов и берем туалетную бумагу. Мы отрываем маленький кусочек туалетной бумажечки. Потом мы берем воду и макаем этот кусочек вот в воду. Да, вот прям в воду. И, в общем, придаем ему, ну, выжимаем и придаем этому кусочку небольшую форму. Это будет верхушка нашего гамбургера. Потом мы берем еще один небольшой кусочек туалетной бумажки и опять макаем его в нашу водичку. И вот оборачиваем словно миленькую конфетку. Да, аккуратненько так, аккуратненько, аккуратненько аккуратненько, аккуратненько и лучше это делать именно в донышку, потому что донышко не будет видно, да. И потом вот отрываем лишнее. Мы продолжаем наклеивать столько слоев, чтобы наш гамбургер стал ровненьким. И мы можем использовать стол, в принципе, чтобы донышко тоже было ровным. И этот геморрой мы также делаем с нижней булочкой, только нижняя булочка будет не овальной, а прямоугольной. Поэтому мы опять берем, отжимаем и повторяем. Эти булочки, они должны быть у нас толще, чем Прям точно такая же булочка мясо. вот Паула работает в Макдаке она, она мастер, она сделала уже две булки, и вот эта вот хрень посередине это котлетка, как видите она намного тоньше вот этих двух булочек давай, прижмись, ты уже прижмись Убираем все это в сторонку, пусть оно высохнет. И теперь мы берем обычную бумагу. Мы вырезаем круг, слегка зубцами, неровный, для получения салата. И у нас получилось вот что-то вот такое. Дальше вы берете акварельку, ну или я взяла просто вот такой вот копик скетчевый маркер. И разрисовываете его с двух сторон, обставляя немного белого посередине. Вот неумеха Паула и сделала нам листик салатика. Далее берем э, все тот же уже измученный вами лист бумажки и э, вырезаем квадратик маленький, чтобы вместился. Это будет ваш сыр. Так как я сыр люблю, я сделаю две пластинки сыра и эту парочку мы разукрашиваем в желтый и делаем мы это с двух сторон. Сыр готов! откладываем его к нашим ингредиентам. Самая моя ненавистная работа это вырезать маленькие кружочки. У меня получаются всегда не кружочки, а какие-то шести, восьми, десяти, 300 угольники, но только не кружки. Да что мне с этим, господи, руки дрожат, моторика тут какая-то еще нужна. Режься, давай режься, господи, что с тобой не так? Да что со мной не так? Ой, господи, что за жизнь? Зачем я это делаю? Надя, чтобы сделать помидорку, нам нужно разукрасить кружочек э, в розовенький. Да, именно в розовый. Давай, красим. Делаем это опять же с обеих сторон. Теперь мы обводим этот кружок по краям э, красным маркером фломастером чем угодно. Вообще, это нужно делать именно красками и тонкой кисточкой, но так как мне лень, я делаю это именно фломастерами. Далее вы рисуете здесь небольшие узорчики. Примерно вот такие вот загогулины. Так как у меня не совсем получается, я покажу вам вот так, смотрите. Вот у вас эта тартлетка, потом вы делаете еще один круг, Следить, чтобы эта линия была маленькой. Потом вы делаете вот так вот э, несколько полосочек. Да. И вот у вас уже помидорка. Ой, господи, ну я и рука жопа. Почему по не делать диайвай? Далее вот на этих вот загогулинках вы делаете э, беленькой ручечкой и точечки. И я вообще не совсем знаю, что это, но это вроде бы семена или что-то такое. Когда я занимаюсь handmade, у меня всегда все руки начинают становиться грязными. И мы убираем эти помидорки туда. Теперь мы берем наши булочки и мы начинаем раскрашивать их в желтый цвет. Главное, дождитесь, пока это высохнет, и не повторяйте ради бога моих ошибок. И делайте все красками, а не как я фломастерами. Не ленитесь, пожалуйста. Не ленитесь. Нижнюю часть вы можете оставить белой. Ее все равно не будет так уж и видно. Да и гамбургеры всегда внутри как я заметила, светлее. Разукрасив наши булочки в желтый цвет, вы наносите еще оранжевый. Не так уж и сильно много совсем немножечко эти тени мы наносим для того, чтобы наша булочка выглядела такой печеный, вкусный, румяный. Теперь мы принимаемся за мяско. Мяско мы раскрашиваем коричневым цветом. Вот что-то такое и заметьте, мяско не должно быть таким гладким, как булочка, потому что ну мяско само по себе неровное и будет даже лучше, если вы не будете накладывать на него слои какие-нибудь, чтобы его выровнять. Мяско как мяско, вкуснятина. На мяско мы добавляем парочку красных точек это, это в общем-то, э, кровь. Их почти незаметно, но они придают некую реалистичность миску. Как-то так. А теперь мы, как настоящий профессиональный макдаковский чувак, складываем все эти элементы вместе и получаем большой бургер И вот это все надо сделать немножко аккуратнее и приклеить. И потом у вас будет идеальный гамбургер. И это было видео о том, почему Паула никогда не делал диайвай. И вот вам мой э, гамбургер. Моя первая работа, мой первый диайвай. Ну, первый блинкомом. И давайте подарим этот гамбургер э, первому попавшемуся человеку. И я подарю этот гамбургер завтра своей подруге. Она оценит, я уверена. Что же, всем спасибо за просмотр. Посмотр. всем удачи, всем пока. один момент, одна импровизация, счастливо.